Глава четвертая. С глубоким безотчетным вздохом, которого он по обыкновению не сумел сдержать, несмотря на близость телекрана, Микола начал свой рабочий день, притянул к себе речепис, сдул пыль с микрофона и надел очки. Затем развернул и соединил с крепкой четыре бумажных рулончика, выскочивших из пневматической трубы справа от стола. В стенах его кабины было три отверстия.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 «Таймс-Юэй» 17 марта 2022 года, речь С.Б. «Приврат на Африка» уточнить «Таймс-Юэй» 19 декабря 2023 года, план 4 квартала 83 опечатки, согласовать с сегодняшним номером «Таймс-Юэй» 14 февраля 2023 года, заяв Миниза «Приврат на шоколад» уточнить «Таймс-Юэй» 3 декабря 2022 года, минус-минус, изложен наказ С.Б.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 На листках были указаны газетные статьи и сообщения, которые по той или иной причине требовалось изменить или, выражаясь официальным языком, уточнить. Например, из сообщения Times-UA от 17 марта яствовало, что накануне в своей речи З. предсказал затишье на Западно-Луганском фронте и скорое наступление войск России в Индии. На самом же деле евразийцы начали наступление в Южной Индии, а в Индии никаких действий не предпринимали. Надо было переписать этот абзац речи за так, чтобы он предсказал действительный ход событий. Или опять же, 19 декабря Times UA опубликовала официальный прогноз выпуска различных потребительских товаров на 4 квартал 2023 года, то есть 6 квартал 9-й трехлетки. В сегодняшнем выпуске напечатаны данные о фактическом производстве, и оказалось, что прогноз был совершенно неверен.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 Еще вероятнее, что никто не знает, сколько ее произвели, и главное, не желает знать. Известно только одно, каждый квартал на бумаге производит астрономическое количество обуви, между тем как половина населения Украины ходит босиком. То же самое с любым документированным фактом, крупным и мелким. Все расплывается в призрачном мире. И даже сегодняшнее число едва ли определишь.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 Ему даже доверяли уточнять передовицы Times. UA, писавшиеся исключительно на новоязе. Он взял отложенный утром четвертый листок Times. UA 3 декабря 23 года минус минус изложен наказ СБ. Упомянутый нелица переписать сквозь наверх до подшивки на староязе, обычном украинском, это означало примерно следующее. В номере Times UA от 3 декабря 2023 года крайне неудовлетворительно изложен приказ З по стране, упомянуты несуществующие лица. Перепишите полностью и представьте ваш вариант руководству до того, как отправить в архив. Микола прочел ошибочную статью. Насколько он мог судить, большая часть приказа по стране посвящена была похвалам ПКП, организации, которая снабжала сигаретами и другими предметами потребления матросов на крепостях.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 Так в разное время исчезли человек 30 знакомых Микола, не говоря о его родителях. Микола легонько поглаживал себя по носу скрепкой. В кабине напротив товарищ Турчинов по-прежнему таинственно бормотал, прильнув к микрофону. Он поднял голову, опять враждебно сверкнули очки. «Не тоже ли задачей занят Турчинов?» — подумал Микола. «Очень может быть. Такую тонкую работу ни за что не доверили бы одному исполнителю».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 Микола не знал, за что попал в немилость Шуфрич. Может быть, за разложение или за плохую работу. Может быть, за решил избавиться от подчиненного, который стал слишком популярен. Может быть, Шуфрич или кто-нибудь из его окружения заподозрен в уклоне. А может быть, и вероятнее всего, случилось это просто потому, что чистки и распыление были необходимой частью государственной механики. Единственный определенный намек содержался в словах упомянутой нелица.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 Потом потянул к себе речепис и начал диктовать в привычном стиле «Зе». Стиль этот — военный и одновременно педантический, благодаря постоянному приему задавать вопросы и тут же на них отвечать. Какие уроки мы извлекаем отсюда, товарищи? Уроки, а они являются также основополагающими принципами Зисоца, состоят в том, и так далее, и тому подобное. Легко подавался имитации. В трехлетнем возрасте товарищ Кавка отказался от всех игрушек, кроме барабана, автомата и вертолета. Шести лет в виде особого исключения был принят в разведчике, в девять стал командиром отряда. Одиннадцати лет от роду, услышав дядин разговор, уловил в нем преступные идеи и сообщил об этом в полицию мыслей. В семнадцать стал районным руководителем молодежного антиполового союза.